Мне пришел вопрос, Антонио, можно ли носить коричневые челси с синей тройкой? С уважением, Динеш. Это отличный вопрос. На первый взгляд все очевидно, но если копнуть поглубже, ответ будет зависеть от трех факторов. Во-первых, дресс-код. В большинстве ситуаций формального дресс-кода нет. Однако, если вы собираетесь на официальное мероприятие, стоит выбрать смокинг и подходящую обувь. Я рекомендую пару хорошо начищенных черных Balmoral. Тот, кто задал вопрос, сказал, что носит синюю тройку. Значит, я думаю, речь идет не об официальном мероприятии. И дресс-кода может не быть вовсе, хотя в принципе он есть всегда, иначе вы бы могли ходить голым. Видимо, Динаш хочет выглядеть стильно и интересуется, подойдут ли Челси под его костюм. И это приводит нас ко второму фактору, насколько официальный стиль у вашей одежды. В данном случае имеется в виду костюм тройка. Я предположу, что это однотонный костюм, а также, что Динаш наденет галстук и белую рубашку. Похоже на его мероприятии все будут в костюмах. Характер мероприятия имеет значение, поскольку выбор будет зависеть от вида туфель. Челси в целом выглядит более повседневно. Это не самая парадная обувь, но может быть таковой. Итак, мы хотим выбрать нужный Челси, имеющий наиболее деловой вид. Если мы наденем повседневный костюм в клетку, вам не придется надевать галстук. Обычной рубашки будет достаточно. И когда речь зайдет о Челси, у вас будет более богатый выбор. На третьем факторе остановимся подробнее, и здесь мы обсудим разные виды Челси, их сочетаемость и то, насколько официально они выглядят. То, что вы видите сейчас, довольно формальная пара Челси темно-красного цвета. Черный, однако, будет иметь более строгий вид, но также вы можете попробовать Челси темно-коричневого цвета, который будет выглядеть менее официально, чем черный. Но с синим костюмом они смотрятся неплохо, даже если это тройка. Я также считаю, что такая комбинация будет очень кстати, особенно весной, зимой и осенью. Почему? Ботинки должны спасать от непогоды, быть функциональными и защищать голеностоп. Так что вы, возможно, не захотите носить обувь, открывающую лодыжку, если на улице снег и слякоть. Челси, на мой взгляд, выглядят наиболее стильно, но эта пара обуви, мне кажется, будет идеально сочетаться с синей тройкой. И, господа, небольшая просьба, если ваша супруга или девушка завидует вашей коллекции обуви, окажите мне услугу – нажмите на кнопку «Подписаться». Что касается этой пары, мне кажется, она слишком повседневная. Почему? Это светло-коричневая замша, и она имеет ярко выраженную и бросающуюся в глаза текстуру. Ботинки замши замечательны, особенно если они устойчивы к влаге. В целом, внешний вид очень элегантный. Возможно, если вы не собираетесь надевать галстук, если вы, например, наденете жилет и захотите выглядеть более повседневно, эта обувь вполне подойдет. Она определенно будет контрастировать с остальными элементами гардероба, и взгляды окружающих будут прикованы к вашей обуви, что плохо скажется на образе. Однако в повседневной обстановке они смотрятся хорошо. Однако не все челси изготавливаются по одной модели. Эти выглядят более повседневно, несмотря на то, что ткани и цвет одинаковы. Здесь вы можете заметить цветовой контраст между тканью и швом на подошве. Эти больше, тяжелее и, вероятно, предназначены для того, чтобы носить их с джинсами. Я думаю, вы можете носить их с серой сорочкой или спортивной курткой, но только не с костюмом. Они очень тяжелые и неуклюжие, что неплохо, особенно если вы хотите обувь с рантом, они хорошо в непогоду, особенно по сравнению с обувью, где подошва пришивается напрямую. Во втором случае ботинки имеют более элегантный вид, однако они более восприимчивы к непогоде. Это небольшое различие становится очень важным, когда вы хотите надеть Челси с костюмом. Сегодняшнее видео, господа, спонсировано компанией Вайтаман. И как многие из вас знают, она принадлежит мне. Я считаю, что мы производим лучшие в мире средства по уходу за собой с использованием натуральных и органических ингредиентов из Австралии. Мы не хотим, чтобы поры забивались всякими нехорошими веществами и в то же время хотим помочь вам сохранять свежесть на протяжении всего дня. Наши лосьоны производятся из растений, произрастающих в отдельных регионах Австралии. И мы единственная компания, которая может этим похвастаться. С 99 -го года Клэр Мэтью, основатель компании, работала в элитных спа-центрах по всему миру. И когда я пообщался с ней и увидел состав продуктов, я сказал, знаешь что, у тебя должен быть онлайн-магазин. И именно после этого я стал партнером. Парни, это шикарные продукты, обязательно посмотрите отзывы на сайте. Э, эти ботинки, несмотря на то, что они черные, находятся на самой границе того, что можно носить с костюмом. Они несколько большие и немного неуклюжие. Их можно надевать, и они идеально при плохой погоде. Но помните, что если вы собираетесь надеть такую обувь в дождливую и сырую погоду, их нужно натирать воском, который защитит вашу обувь от влаги. А что вы думаете о них? Вы могли бы носить эту пару с синей тройкой? Буду рад увидеть ваши ответы в комментариях. Как по мне, они вполне подойдут. Они модно выглядят, будут выделяться и определенно привлекут внимание. Но я рекомендую их только если вам будет в них комфортно и вы не собираетесь, например, на похороны, где не стоит приковывать к себе внимание. В подходящих случаях они будут смотреться замечательно.